Всем привет в телеканале Диковка ТВ и сегодня я буду вам показывать как я гуляю Искорка, привет Ради! пойдем скорее за мной, О, какой повод, ты так красиво оделась Вот сейчас и посмотрим, куда ты меня потащила, смотри, что это, смотри, новенькая пони Сейчас мы посмотрим, кто там, подождем только Apple Джек. Угу. девочки привет я пришла по какому поводу вы меня позвали смотри о новенькая так я буду вам говорить куда я вставить. а вы давайте хорошо а, куда направо начал вниз направо налево немножко немножко вперед вперед ко мне ты уже решись. Немножечко налево. Стой! Направо меня вообще не видно. Ой, вот так. А, встань так, давай. Отойди. Отойди. Ну что ж, давайте ее распаковывать. Давайте. Так. Берем ножнички. Здесь отрезаем. Так сейчас надо как-нибудь вот так вот и посмотрим, какая же нам поняша попалась. Встаем. Так, вот тут мармелад Вот такой сейчас я открою, покажу. Вот. Вот всего тут 5 штучек таких вот. Или даже, наверное, 6. Сейчас, пока я его сюда положу. И откроем нашу поняшу. Так. Ой, какая красивая поняшка. Такая лежит. Сейчас мы посмотрим, как его зовут. красивую пони зовут клепа такая красивая она умеет делать йогу у нее жизнь всегда в движении она всегда проводит свое время вместе со своими друзьями ее отметочка это клевер. Вот вся коллекция. Нам попался вот это вот пони. Вот, я положу. Вот это нам попалось. Так, ну что ж, Клепа, добро пожаловать. Да, добро пожаловать к нам. Спасибо, девочки. Вам это видео понравилось? Да? Тогда поставьте лайк. И давайте я вас сейчас угощу своими конфетами. Давай. И всем пока. Вы были на телеканале Тиковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Смотрите мои видео. Всем пока. Пока, пока, ребятки.